Уважаемые участники фестиваля, нам стало известно, что на наш праздник прибыл военный комиссар подполковник Корневов Александр Никифорович, и он тоже спешит нас поздравить с открытием фестиваля. Всем добрый день. Самое интересное для меня сегодня. Кадет, кадет, а что ж такое, да? в первую очередь скажу одно. Как бы вас ни называли ребята. Ваша задача стать патриотами. Патриотами нашей страны. Гражданами Российской Федерации. Где бы вы ни жили. Москва, Курган, Пель, Сива, еще другой населенный пункт. Родина наша начинается. Там, где мы родились. Это семья. Это тот населенный пункт, где мы с вами живем. Это субъект Российской Федерации. И в целом наша страна. Возможно. Через некоторое время кто-то из вас, на самом деле, отдельный погоня, кто-то Министерство обороны, кто-то МВД, кто-то другую силовую структуру. А кто-то будет, простым граждан совершенно. Но ваша задача ⁇ приумножать те традиции, которые в настоящей Аргентии есть, приумножать то богатство Российской Федерации, которым мы с вами гордимся. Да, жизнь идет. В настоящее время на территории Северного района не осталось ни одной ветеринарной Отечественной войны. Но вы, те ребята, которые выделили их живыми, ваши дети, естественно, живыми. Те традиции, ту победу, которую они заложили 74 года назад, которую в этом году будет отмечать, приумноженная дедами, отцами вашими, братьями старшими, которые служили так, что в настоящий момент, не дай Бог, еще и дальше, у нас мир на небо над головой, над нами не стеснят пули, мы спокойно ходим в как в некоторых странах. Поэтому всех поздравляю с этим знаменательным днем, успехов, счастья, соревнований, ну, победить сильнейших. Спасибо!